Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего После канала. После того, как мы все позачищали, мы берем губку, я беру все смахиваю, стряхиваю всю пыльку. Затем беру следочек, обычный следочек. смачиваю его и следочком все это дело протираю оно где-то что-то заглаживается где-то что-то счищается где-то снимается все это протираем можно взять вот так растянуть вот на ручке подчистить между губежками вот так носик глазки все это мы натираем протираем затем берем опять же губку и шлифуем Видно, да? Мы это все шлифуем. Вот так. Видите, да, какое становится личко? Так видно? Оно становится блестящим. Сейчас я свет. Вот. Ну-ка, если свет выключить, вот без света, наверное, даже лучше. Вот и так мы проходим по всей головушке нашей. Можно плечики, шейку, все это протереть. И все это отшлифовать. Также мы поступаем с ручками и с ножками. Ну вот мы его зачистили. Теперь давайте приступим к одеванию. Вот я беру ватку. Вот такой. Вот такой длинный. Можно тут оторвать кусочек. Примерно она у нас будет. Но мы померяем. Давайте сделаем... 11 сантиметров 11 сантиметров разделим ее пополам вот так, чтобы было два одинаковых кусочка у нас <coughs> а этот что, оторвали? он тут получается у нас 8 сантиметров это у нас пойдет тоже на штанишки. Будем делать штанишки. Я беру клей. Кисточку. И промазываю Клей у меня не очень густой, но и не очень жидкий. Промазываю хорошенько ватку с двух сторон. Так, чтобы она пропиталась. У меня стаканчик тут с водой. Если я чувствую, что у меня клей густоват, я кисточку макаю и развожу. Так, переворачиваем и промазывая от середины к краям, выгоняем пузырьки воздуха, чтобы у нас она не была очень пушистая, чтобы ватка была без воздуха, нам воздух не нужен у ней, но чтобы она вся промокла. Вот. вот так выгоняем все. Затем я вот так с краешку кисточкой поддеваю. И вот так вот. И отрываю. Стол мы вытираем. Дальше, что я делаю, девочки. Я делаю так, чтобы было можно было удобней. Чтобы было. Я беру водичку и вот так брызгаю водичкой на это все дело можно было ножку отодвинуть и не порвать не порвать нам нашего человечка и делаем вот так с одной стороны с одной стороны я подверну ватку это у нас будет идти к коленочки И мы оборачиваем нашего лесного человечка, ножку ему, этой нашей ваточкой. Так, чтобы вот эти вот кончики оказались у него между ножек. Вот это мы поднимаем все наверх заглаживаем тут все клеим так Я сейчас ручку тоже смочу отодвину пока в сторонку вот так чтобы она нам не мешала потом все поправлю вот так тут штанишки беру инструмент и штанишки мы можем сделать вот так вот, вот так завернуть и будто бы они такие у нас. Вот. Видно, да? Не ухожу из кадра. Тут мы делаем складочки на штаниках. Сразу он же у нас сидит. Естественно, тут складочки. Вот так делаем. Ну, вы смотрите там, как вам понравится складочки сделать лучше больше. Вот такие складочки. Вот. тоже можно. Вот. Но мы это все еще поправим. Дальше мы берем второй кусочек наш. Поправляем его. И также... Делаем ему вторую штанинку. Выглаживая и выравнивая. Мы его когда оденем, мы все еще складочки все поправим ему. Все это выровняем. И будет все прекрасно. Красиво. Опять же, также с одной его края подворачиваем, подписываем кисточкой. С серединки мы берем. У меня клей немного загустел. Я кисточку смачиваю водой. И все это выравниваем. Девочки, вата должна быть хорошо пропитана, но не хлюпать. Она должна быть хорошо пропитана. Не должно быть в ней воздуха. Воздух надо хорошенько весь повыгонять. И хлюпать она, но хлюпать она не должна. Вот. Вот так можно ручками излишки убрать. Вы почувствуете, что воздуха в ней нет. Потому что, когда в вате воздух остается, вот когда пальчиком или кисточкой проводите, оно так, такое чувство, как будто бы схлопываются пузырьки. Вы это все почувствуете опять берем отрываем вытираем стол кладем заворачиваем краешек хорошенько его пригладим выравниваем берем сейчас я руки вытру Берем наш кусочек. Смотрим, где тут у нас больше. Так. Берем нашего человечка. Ручка нам опять немного мешает. Сейчас мы ее смотрим, поднимем. Потом опустим. Вот если вам нужно, чтобы поднять. Смочили, чтобы не лопнула у нас вата наша. И подняли. Дальше мы берем, опять накладываем тут. Можно немножко примазать. Примазываем. И оборачиваем. Ну так же, как и первую ножку. Оборачиваем. И опять же у нас эта ватка должна уйти сюда между ножек. Между. И опять мы ее все поправляем, примазываем. И не будет видно. мы примазываем вот эти краешки все хорошо нужно примазать тут мы все подтягиваем сюда наверх вот так вот и вот они складочки получаются видите мы подтянули и складочки получились сами вот мы Берем дальше кисточку можно посильнее все пригладить. Уже кисточка практически не в клее. Просто мы приглаживаем то, что чтобы все волоски, вот эти ватные, чтобы они все присоединились. Потом берем инструмент и инструментом, ну так же, как мы лепили инструментом это все делали, также мы делаем и тут. Опять же мы берем, делаем эти все сборочки, все складочки. И также мы с вами сейчас обработаем вот этот край, девочки, мне только нужно включить лампу, может будет немножко вам отсвечивать. Берем и чуть-чуть с подворотом, чуть-чуть с подворотом немножко совсем по краешку делаем такие, как маленький загиб, будто бы у него короткие штанишки, такие, знаете, бриджики, шортики. И вот здесь тоже. Туда. Все туда немножко. Загибаем. Вот так. так. Вот так. Вот. У нас получается вот так. Вот. У нас получается как будто бы это можно пальчиком вот так прижать вот видите как у нас получается как будто бы это штаники такие у него видно вам да вот видно вот так туда туда это все вовнутрь весь краешек мы убираем вовнутрь опять кисточку все смахиваем тут можно взять поменьше кисточку вот у меня кисточка моя девочки смотрите в фикс прайсе очень часто продаются кисти всякие вот я смотрю в маникюрном отделе там очень хорошие вот, вот такого плана кисточки они и недорогие, и кисточка получается, она мне пригождается с двух сторон. Вот с одной стороны их три в наборе. С одной стороны вот такие они, корот, короткая ворсинка у них, волосочки. И мелечки хорошо расписывать. Вот. А с другой стороны у них острый кончик, и если, допустим, нет инструмента, вот как раз кисточкой очень удобно этой. Так, и теперь мы делаем такие складочки. Смотрите. Делаем складочки такие вот. Ну, как вам душа подскажет, какие вам больше складочки понравятся. Вот. вот. Мне, допустим, понравились вот такие. Ну, они у меня сами так легли. Я их только немножко выразила. Вот. Так что, дальше, дальше мы берем вот этот кусочек. Мы берем вот этот кусочек, опять его разделяем уже не пополам, Можно снять небольшую часть просто с него. Вот он такой практически тонкий, он даже рвется. Этот откладываем. Этот берем и опять также смазываем: кто работает с клестером. Пожалуйста, работайте с клестером вот именно одежду. Кто работает, девочки, только следите обязательно следите, чтобы в вате не было когда вы ее вот, смазываете, чтобы в ней не было пузырьков, вот прям от середины краям, от середины к краям. От середины к краям. И потом, чем гуще клей при смазывании ваты, при когда... Вот, видите, она у меня, если я пальчиком нажимаю, вот с той стороны, у меня еще... Вот, если я пальчиком нажимаю, той ещё... С той стороны у меня еще нет. Сейчас я камеру опишу. С той стороны у меня еще нет намазанного, клеем не пропитано. И она у меня хлюпает. Так, перевернули, берем клей и начинаем от середины к краям опять часть смазывать от середины к краям мы это все смазываем дальше я беру пальчиками пальчиками выгоняем чтобы прочувствовать что там нет воздуха что воздух весь мы выгнали берем инструмент кисточку то есть и поднимаем ее вверх подняли дальше девочки берем вот здесь немного смажем попу Кхе. берем нашу ватку и пристраиваем ее вот сюда между ножек и укладываем укладываем ее вот так вот так и потом мы ее подтягиваем вот эти вот кончики вот сюда на попу. И распределяем. На попу. На попу подтягиваем. Вот так. И распределяем. Если будет заходить на ножки, ничего страшного. Так. Всё здесь немного смажу вот так вот сюда заводим этот краешек берем нам нужно их соединить и заводим берем оторвала потянула сильно Ну, это не страшно что оторвалось мы сейчас кончики смажем берем и заводим вот сюда. Вот сюда на ножку. Так. И также мы поступаем с этим. Мы берем эту подтягиваем сюда. Здесь примазываем. Теперь берем этот край спереди. Смазываем. И подтягиваем вот сюда. Вот. На бедро. На бедро. Опять смажем немного. И вот этот с попочки мы подтягиваем тоже на бедро. Вот он у нас получился. Как будто бы пампер садили. Вот. Тут мы все смазываем, распределяем. Так. Поправляем. Это все у нас уляжется. Уляжется. Поправляем все. Складочки мы делаем более выраженные. Так, спереди вот эти складочки мы вот он, он сидит у него вот здесь эти складочки вот как он сидит они у него более выражены так Так, вот, вот девочки, вот мы ему одели штаники, вот таких штанишках он у нас получается, вот, видите, штанишки, видно, да. Вот. Дальше, сейчас мы будем одевать ему теперь рукавчики. Рукавчики оденем. Потом мы выставим ему правильную позу рук. Как раз у нас ручки. Сейчас смоченная уже водичка. Сбрызнула я. И потом мы будем одевать жилетку. Не жилетку, а кофточку. И оденем ему колпачок головку и так кофточка вот я ее вырезала вот такой смазала клейповая все хорошо прошла выбираю более ровный чтобы был краешек подворачиваем подворот делаю побольше чтобы он был у нас такой весь толстенький и теперь берем нашего чудика и формируем ему корточку здесь вот так здесь подружку под ручку мы подводим Подтягиваем. Вот сюда, вверх. Подтягиваем. Здесь то же самое. Вот видно, да? Подтянули. Вот они складочки появились. Те складочки, которые нам нужны как раз на одежде. Это мы также сюда подтягиваем. Вот. Здесь соединяем. Тут сейчас мы все поправим дальше мы берем эту ручку тут держим чтобы она у нас не убежала эту ручку и подтягиваем сюда вверх подтягиваем вот они складочки вот то что нам нужно теперь берем тут держим это подтягиваем сюда <coughs> и закрепляем дальше мы кладем нашего человечка и вот здесь можно здесь можно обрезать. я видите как режу наискосок вот так наискосок и потом укладываю это все. Выравниваем, потом сделаем воротничок, выравниваем и приглаживаем. Можно взять кисточку и смочить. Тут смачиваем, поднимаем, берем инструмент какой-нибудь, какой у вас есть. Можете кисточкой и начинаем это все формировать. Вот так. Так. Это мы все пригладили. Но я же хочу, чтобы немножечко эта курточка была на коленочке. Вот так. Вот так. Вот. Значит, мы берем второй край. Также его тут чуть смочили, чтобы он у нас сейчас на данный момент зацепился. Делаем допустим, вот такую складку. Вот. Видите? Видите, я вот сделала складочку. Ну, например. Вот так. Вот, чтобы она у меня была вот такая складка. Хочу. Хочу так. Вот. И уже потом я вот это, вот это также наискосок обрежу. Вот я ее обрезаю, мусор выбрасываю. Да нет, не буду выбрасывать, оно пригодится нам для колпачка. И мы что делаем мы сделаем ему подворотик но подворотик мы сделаем не внутрь а вот именно наверх вот так сделать хочу попробовать подворотик сделать вот именно вверх чтобы он был такой небрежный. Не так, как на новых курточках делают. А вот именно внутрь. Вот так я его с помощью инструмента подверну. Просто подверну. Вот так. Я вам покажу, девочки, как пуговички я делаю. Вот так вот вот я почему-то я не знаю вот мне очень захотелось сделать ему подворот я конечно понимаю что мне придется с ним помучиться и на отдельно от курточки это было бы все удобнее сделать так. А я сейчас возьму шилу свою любимую шилу, и шилом попробуем сделать шилом это все сейчас завернем, поправим. Вот. Вот так. Может быть, конечно, если бы это все прошить. Оно бы было по-другому. Иначе. Но оно бы и смотрелось тогда иначе. А я же вот хочу именно так, как я задумала. Вот именно. Именно вот так хочу, чтобы именно вот этот краешек был вот так и вот так. Вот. И тут, чтобы были складочки вот такие. Вот. Вот. Вот. Тут я ему сделаю вот так. Ну, вот как будто он сидит. А ну вот так у него. Вот. Вот такого я почему-то его увидела. Дальше. Берем опять инструмент. Берем кисточку. Промазываем то, что у нас от стола. Вот эти все пушистики пошли. Это все сейчас его... мы сейчас будем равнять. Вот они складочки. Видите, вот они пошли складочки. Вот. Вот это то, что я хотела. Вот именно вот эти складочки, чтобы были. и примерно у нас были дальше зацепила рукой все разъединила дальше дальше берем видно да берем и формируем вот эти складочки так вот вот так вот такие вот вот он сел вот видите вот так Тут можно сюда чуть перетянуть, можно пригладить вот так, Чтобы они не были такие пушистики. О. Вот. видно да как я делаю видно видно ну вот такие вот складочки у нас получаются так. тут все поправляем тут все поправляем Я не знаю. Я хотела ему сначала пояс сделать. Ну, обычный поясок. А потом почему-то передумала. Может быть и нужно поясок. Вот такой он у нас получается. Вот. Видно? Вот у него Получилась, Получилась корточка такая небрежная. Немного, немного я ее её... вот. немного пальчиком я на нее вот так понадавливаю, чтобы эти складочки были не такие вот как будто куртка мятая. Вот. И вот она получается. Как будто бы замятая корточка Такая у нас. Вот. Можно даже его вот так немножко посадить на попу. И посмотреть. Вот видите? Я его посадила. Вот она складка. Вот как обычно мы садимся и поднимается одежда у нас бывает вот так на попе так дальше дальше я бы его конечно подсушила немножко потому что начинает тянуться за руками это не очень мне нравится давайте немножко посушимся и чуть он схватится. И опять с вами сделаем Делаем воротничок. Взяла кусочек ватки. Открываю его клеем или клейстером. Как вам будет удобно. Опять же выгоняя весь воздух. Можно руками. с этой стороны все выгнали переворачиваем выгоняем с этой стороны мы с вами сделаем сегодня доделаем ему курточку сделаем ему шапочку на следующем занятии Возможно, завтра. Девочки, напишите мне. Может мне в прямом эфире показать, как мы будем делать башмачок. Мы делать будем башмачки ему. И будем покрывать, грунтовать его. Покрывать его грунтом. Мне нужно покрывать, потому что у меня глина разная. Ну, вообще, я думаю, что смазываю все. Тут. Так. И тут сзади. Дальше. Мы берем... <coughs> Сейчас притрусту. Мы берем наш воротничок. Загибаем сначала один краешек аккуратненько, потом вот эти боковые аккуратненько загибаем с одной стороны. Ох, прошу прощения. Загибаем вот этот краешек. И теперь вот так загибаем вот здесь. Так, это у нас будет наш воротничок. Почему так? Сейчас все расскажу и покажу. Так, вот мы загнули, поднимаем, протираем стол. И укладываем наш воротничок вот видите у меня вот здесь начинается здесь я ему сделаю петельку с пуговичкой если будет интересно вам. и теперь мы берем вот этот краешек который мы загибали укладываем его аккуратненько Укладываем так, как вам больше нравится. Укладываем. По своей игрушечке смотрите. Так. Делаем колпачок. Делаем колпачок. Берем кусочки ваты. Не нужно всякие засохшие. смачиваем их клеем пва или так хорошенько смачиваем клеем пва или а чем вы привыкли работать клейстером хорошо смачиваем смачиваем ему головушку немножко и начинаем примерять место для колпачка. Как мы ему будем его накладывать, одевать. Вот так все приглаживаем. Упало. Прошу прощения. Можно немножко вот так на лобик ему сформировать все это дело. Вот так. Это все хорошо приглаживаем. Мне кажется, мало. Еще одну возьму. Смочу ватку. Хорошо ее смачиваем. Она просохнет. Можно с двух сторон. Так. Просматривайте, чтобы везде хорошо присоединялась с головой. Вот эта ватка. Все, ее приглаживайте как глину пальчиками, чтобы оно хорошо держалось. Так, следующий слой. Так, сейчас мы его оденем. У нас будет красивый. При шапке. Можно немножко вот так сторону вот я планирую ему одеть ее чтобы она у него была на одну в сторону немножко ну, вот так вот здесь мы сделаем ему так а сюда побольше положим вот у меня есть даже такие сухие кусочки я их сейчас промочу как следует Смочу. И сюда мы это все выложим. Вот так. все заглаживаем чтобы у нас тут было все поровней Сейчас смочу пальчики вот так вот. вот я ему все сделала загладила все выровняла Дальше, сейчас я помою руки. <смех> Быстрый стол. <смех> так, все на столе. Так. Дальше, вот я приготовила кусочек ватки. Мы его берем, вот, мы его берем и хорошо обильно смачиваем клеем, клейстером, это кому как удобно. Опять выгоняем воздух, чтобы воздуха в нем не было. Вот эту вату взяла вот. Она какая-то как синтетическая, то она обычно натуральная была такая хорошая вата. Я работаю ватой зигзаг. Такая обычная упаковочка. У меня еще есть вата в рулоне, но я ее редко использую. А еще мне прислали льняную вату, мне сестра подарила большой рулон обычной ваты и льняной. Но я броненой еще не пробовала, даже не начинала работать. Надо попробовать. Говорят, из нее шерсть хорошо получается для животных делать. Нашего лесного человечка я хочу посадить его на пенек. Какой-нибудь пенечек сделаю. Ну, тогда я, наверное, уже не буду показывать, как пенечек. Или как вы считаете, девочки, или нужно показать. Вы в комментариях напишите. Если хотите, я сниму видео, как пенек лепить. Все смазали хорошенько дальше мы берем загибаем можно взять чтобы был ровный край вот кисточку хотя бы Вот так на нее все это завернуть подвернуть подворачиваем можно на линейку и ровненько вытаскиваем. Вот оно у нас получился ровный краешек. Мы его приглаживаем. Поднимем. будет у нас сейчас чепчик и начинаем укладывать ему на головку на отушка отушка начинаем укладывать формируя такой такую шапочку Здесь мы берем, загибаем сюда. Это сюда. И вот так. Сейчас мы тут примажем. И вот так. Мы это все закрутим. Делаем теперь форму. Колпачку придаем. Вот так. Можно вот так сделать. Вот. А сюда можно какой-нибудь пубенчик придумать. Так, здесь мы все сейчас выгладим ровненько. Поставим. Можно придать какую-нибудь форму ему. Можно его вот сюда, вот так нагнуть. Вот. все поправим складочки можно сделать складочки Я думаю, вот так будет самое то, что мне хочется сделать. Вот так. Угу. Так. И тут... Тут нам нужно, чтобы у нас было все вровень, потому что мы ее сдвинули, можно заложить кусочками ватки, все это выводить. это выглаживаем и поправляем она все у нас высохнет склеится видно а то я может из камеры вышла поправляем. Ну вот такой он у нас получается. Значит, девочки, встречаемся на следующем занятии. Будем делать башмачки с поднятыми носиками. Покрасим его погрунтуем или да погрунтуем его и когда он высохнет мы с вами продолжим его расписывать и наверное вот как раз мы его погрунтуем и займемся пенечком на котором мы его будем сажать всего доброго вам спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии. До встречи!